Здравствуй мир! Компания Скотт, линейка для лыж для склона. Ну, компания Скот вообще в сезоне 16-17 строго разделяет это склон и не склон. Ну, в принципе, логично, в общем, жизнь так тоже делит пополам катание в рамках курорта и вне курорта. Ну, давайте пройдемся по линейке лыж для склона. В общем-то, все логично, начинается с флагманской модели. Она совершенно без изменений в этом году. Скотт Black Magic. В общем-то, даже дизайн не сильно поменялся. Добавили, наверное, может, какой-то больше информативности на лыжу. Но лыжи такими и остались, как были. Но для тех, кто сталкивался с ними первый раз, скажу, то есть это. Не универсал, это чисто карвовые лыжи, но за счет своих характеристик гибкости, мягкости, эластичности они позволяют, в общем-то, мочить и по жесткому склону, и хорошо справляются с мягкими, и после снегопадными разбитыми склонами, в общем-то, как залихватские универсалы. Хотя по геометрии можно сразу сказать, что это никакие не универсалы вообще, потому что талия достаточно узкая, это чистые карвы, ну, как бы, в общем-то, по каким-то параметрам, повышенной проходимостью. Лыжи хорошо, отлично себя получив максимальное наверное, количество позитивных отзывов и ну реально я не знаю ни одного человека, которому они не понравились. Вот и дальше по расширению ширины идем уже универсальных лыж, то есть понимать их стоит как, в принципе, даже, я бы сказал, не так, как бы так, в прямом понимании универсалы. Это модель линейка Дески, лыжи не новые, в этом году они стали больше похожи по конструктиву, как Блок magic Отличие у них, в общем-то, в ширине талии, но в катании они тоже отвечают от Блок magic очень сильно. Это лыжи немножко с притупленными, как бы, реакциями с затупленной энергетикой и динамикой. Это более спокойные лыжи, с неким таким акцентом на комфортное катание, именно на долгое катание. То есть суть в том, что в скотте ребята подходят так, к вопросу, как бы они спускаются реально к лыжникам и спрашивают их, что вы хотите, собственно, да. И те, кто катаются в больших горных курортах, на больших горных курортах, которые люди покупают скипасы там не на два часа, а не на три, как в Сорочанах, да, там на неделе, а у людей приоритет кататься долго и целый день в полный газ и в удовольствие, да, именно в удовольствие. Спортивные лыжи, околоспортивные, острые лыжи, они не позволяют, потому что они требуют от лыжников каких-то усилий в катании, лыжники устают и уже, грубо говоря, к обеду сил не хватает. Дыски сделаны для того, вот, и таким образом, чтобы, во-первых, в любую погоду, на любом качестве, и вам было на них комфортно и кататься вы могли в удовольствие во-вторых вы могли долго не уставать и кататься именно долго путешествовать долго по большим горным курортам в этом году доски разбиты на женские и мужские вот это женская часть а вот эта мужская часть то есть строго скот разделяет уман и фони вумен вот раньше в общем-то это не было это разделялось по ростовке но по конструктиву в принципе те лыжи одинаковые немножко по ростовке женские поменьше мужские побольше и завершает а, линейку катания на, а, лыж для катания на курорте модель которая в прошлом году появилась новинка немножко ее не как бы путались в а, ее классификации лыжи сейдж браш в этом году называется просто сейджски в общем-то Лыжи для начальных шагов фрирайда, по большому счету для такого фронт фронтсайд фрирайда, фрирайда со стороны курорта под подъемниками, а, талия и биометрия достаточно широки, чтобы в общем-то уже фрирайдить, но при этом лыжа не лишена, а, возможно, как бы тех характеристик, которые нужны коровым лыжам а, для катания по жесткому склону, такая вот как бы вот именно такой с большой стороны такой большой универсал широкого профиля, который можно и фрирайднуть, и в общем можно и, и, и склону тоже, как вот любят у нас такая одна пара на все случаи жизни но для тех, кто уже вышел в целину вот в принципе и вся линейка скота для фронтсайда для катания в рамках курорта а, вторая часть ⁇ это лыжи для вне склона, вне курорта. Это фрирайдский тур и Big у Но это следующая передача. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Встретимся в той части. Пока.